Привет всем! Снова сегодня с вами Екатерина Клопенко. И в этом видео я хочу записать для вас тему, как, с чего начать развивать свой личный бренд, если вы только новичок, если вы только-только пришли в компанию. Итак, друзья, давайте. Вы присоединились в компанию, в MLM-компанию. Вы пришли к нам в проект – и, естественно, вам необходимо пройти и сделать несколько основных шагов, которые ну, просто необходимы для дальнейшего вашего развития. Так самое первое, давайте посмотрим. Это, как только вы прошли регистрацию, вам необходимо зайти и познакомиться со своим личным кабинетом. Что это такое, как он выглядит, что там есть. Обязательно узнать, где находится ваша реферальная ссылка что за счета у вас э, выставлены, э, где находится само обучение компании и много-много-многое другое. В общем, сам э, кабинет, конечно, очень интересный. Не забудьте, когда вы первый раз будете входить в свой личный кабинет, вы должны будете внести код активации, который вам пришел при регистрации на ваш номер телефона в форме смс. Дальше, сюда же входит, обязательно вы изучаете... Первые три урока Школы Успеха. Это прямо обязательно, потому что в Школе, урока, в школе Успеха, вернее, в, с первого по третий урок заложена основная идея, основная, основной смысл получения денежных средств в ML-компании. То есть наш маркетинг-план, план компании. За что вы получаете деньги, сколько вы будете получать денег, какие вы будете бонусы за это иметь. То есть вы должны это все очень внимательно изучить и разобрать со своим наставником. После каждого урока есть вопросы, на которые нужно будет обязательно ответить и разобрать с наставником. Если вы это не поймете, то вы не сможете понять, почему же здесь... В компании да можно заработать большие деньги урок с 1 по 3 изучаем в первую очередь дальше нужно изучить продукцию компании что это за продукт как им пользоваться как его применять ну и соответственно плюс к этому необходим обязательный заказ вот это вот все проходит каждый новичок, который пришел в нашу компанию, который пришел в наш проект. Дальше. Я хотела бы сегодня бы рассказать и в этом видео именно о развитии личного бренда. Поэтому, когда вы прошли первый блок обучения, вы со своим наставником, он вам рассказывает о том, какие методы существуют на нашем проекте, какие методы вообще работы в интернете. Существует, вы определяетесь и уже выбрав свое направление, начинаете двигаться дальше. Итак, сегодня мы разбираем тему старт личного бренда. Что нужно сделать в первую очередь для того, чтобы запустить свой личный бренд? Итак, циферка 2. Мы оптимизируем наши социальные сети социальных сетей итак вы должны иметь по одной странице в каждой социальной сети это ВКонтакте плюс группа ВКонтакте бизнес группа ВКонтакте Facebook плюс э, страница Бизнес-страница в Фейсбуке, не группа, а именно бизнес-страница, она лучше раскручивается. Дальше Одноклассники, плюс группа, Инстаграм, и Инстаграм достаточно одной страницы, и, естественно, Telegram На Телеграм прошу э, обратить э, очень пристальное внимание, потому что это новый мессенджер, ну, как бы не совсем новый, но сравнительно с остальными социальными сетями он пришел к нам недавно. Но он дает очень хорошие возможности для развития вас самого и развития вашего бренда. Плюс ко всему, все наши чаты находятся именно в Телеграме. То есть мы работаем, общаемся и ведем поддержку именно в Телеграме. Там же находится обучающий, чат, чат для людей, которые готовы учиться, готовы развиваться. Все находится именно в Телеграме. Поэтому оптимизируем социальные сети. Это первое. Второе. Вернее, это будет уже третье ваше задание для старта. Что нужно сделать? Нужно... Когда ваши сети будут готовы, необходимо выбрать целевую аудиторию. То есть, для кого вы будете делать свою социальную сеть, что вы будете писать, все будет зависеть от того, какую целевую аудиторию вы выберете. Как выбрать целевую аудиторию, как создавать посты для целевой аудитории, для вашей конкретной да, целевой аудитории. Есть все мои видео, вы можете зайти, посмотреть, обучиться и начинать применять. Итак, целевая аудитория. Когда целевая аудитория определена, соответственно, мы начинаем с ней работать, то есть посты. Какие бывают посты, как их писать, тоже всего мы научим. Это, это все не сразу, не с бухты-барахты. Для этого, конечно, нужно много почитать, много изучить, многое посмотреть. Поэтому все делаем постепенно. Целевая аудитория у нас определена. Дальше будем писать и уч будем учиться писать, с вами делать посты. И последнее, да, что будет. Естественно, вот на данном этапе, на первом этапе, да, необходимо это создание канала YouTube. Не секрет, я уже говорила об этом бесконечное множество раз. Канал YouTube дает нам 80% трафика. То есть 80% людей, которые к нам приходят. Люди хотят вас видеть, люди хотят смотреть, люди хотят ощущать, как вы двигаетесь, как вы говорите, как вы общаетесь. Поэтому канал YouTube нужен будет обязательно. Когда вы разберетесь со всем что выше, мы будем разбираться о том, как создавать канал YouTube. Если вы не боитесь, если вы готовы, или, возможно, у вас уже был когда-то канал YouTube, и вы знаете какие-то нюансы, самый первый или не первый, не знаю, технически знакомы с каналом YouTube, то канал YouTube можно перевести, в общем-то, в оптимизацию социальных сетей. То есть, когда вы будете начинать создавать свои страницы брендовые, да, Личные, когда вы их будете приводить в порядок, как положено. Для этого тоже будет специальное обучение. В этот же момент вы можете оптимизировать свой канал YouTube. То же самое, как его настроить, как писать видео, как добавлять и так далее. То есть, вот это все на первый момент, на первое обучение. Вот это вот основная ваша задача. Как вы все настроите изначально, как вы все поймете, как вы определитесь да, со всем этим, вот так будет запускаться ваш личный бренд. Итак, друзья, сегодня мы разобрали с вами, как попробовать стартовать, да, как стартовать новичку в развитии личного бренда. Затем будут дополнительные видео к каждому пункту, если вам было интересно и полезно, конечно же, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и ждите новых выпусков и новых обучающих программ. До новых встреч! Всем пока-пока! С вами была Екатерина Клопенко и бизнес-проект, интернет-проект «Бизнес с Биоси». До новых встреч!